Честно говоря, есть очень черные мысли на этот счет, потому что, хотя мы и не вирусологи, но все-таки мы не глупые люди и понимаем, что так не бывает, что везде люди состоят из костей мяса, и везде они одинаковые. И если француз, итальянцы живут в Италии, да, там где-нибудь... Я не знаю, в Милане, где вымирают, и итальянцы живут в Швейцарии, где-нибудь в Луганах, где не вымирают, да, то это одни и те же итальянцы. Это не разные итальянцы. Кроме всего прочего, здесь вот вокруг меня, все-таки Прованс, и здесь огромное количество итальянцев. Очень много. Ну, поскольку а, Ница Меньше двухсот лет назад еще была Италией. Да? Ну, не Италия, с Сардинским королевством, да, и, и Грибальди там родился. Да, да, конечно, ну, и итальянцев очень много. Так Почему же они с той стороны границы умирают, а с этой стороны границы не умирают? Там заболевают, а здесь не заболевают, или заболевают не в таком количестве. Вот один из моих зрителей высказал мысль, и мысль подчеркнута у вирусологов что если бывает боевое применение вирусов, то первичное, то есть когда происходит заражение не от человека к человеку, а первичное заражение вирусом может оказаться летальным. А вторичное, когда уже от человека к человеку, летальность уменьшается гораздо... Кратно, да, а потом еще, еще, еще, и вообще это в виде насморка. То есть, таким образом действуют боевые вирусы. И вот у, та мысль, что э, вирус э, не, не просто так появился, да, она очень важна. Это, только ну, нужно понять, кому это выгодно. Там с, скидывают, показывают... Стрелки, да, переводят на американцев, я не думаю, что американцам сильно выгоден тот вариант, который сейчас предыдущий, то есть мир без вируса им гораздо выгоднее. А вот Вови он здорово выгоден и э, советские, да, да, советские вирусы, я думаю, очень, очень еще пригодятся ему, да, вот для таких целей. Кроме всего прочего, заявление Всемирной Организации Здравоохранения о том, что они эпидемической связи между итальянской вспышкой и вспышкой в ухо не, не видят. Нет никакой эпидемической связи, представляете, они ее не нашли. И говорят, ну, возможно, она есть, но мы ее не нашли и так далее». И, посмотрите, вот как раз нет никакой связи, и вдруг такая смертность, такая летальность совершенно колоссальна. Причем это вот рядом со мной, грубо говоря, за углом. Представляете, здесь вот никто не помирает, а там помирают и в огромном количестве. Тысячи людей, тысячи людей. Поэтому ответа нет. Если только это не искусственный вирус, если это не оружие, то тогда я, в общем-то, затрудняюсь ответить, почему так.